Сейчас проведем опыт, э, уже так сказать известный всем по экранировке магнитного поля фольгой. Я так подозреваю, что это не совсем работает. Вот у меня такое <как> такая пачка магнитов, и я попробую ее заэкранировать. Что для этого я сделал? Я взял стакан. Пластмассовый. Алюми... Э, магнит туда входит немножко с зазором, но довольно плотно. Э, намотал фольгу. А затем уже фольгу из конденсатора с обмотки. Ну, получилась вот такая приличная бухта. В пределах 3 сантиметров толщиной. Из него чистая фольга где-то около сантиметра. Итак, проверим напряженность магнитного поля этой пачки магнитов стальными шариками. Ну вот, кстати, я покажу стенка блоха. Это у нас как видно вот этот магнит. Экранируем торец металлом. Итак, у меня здесь одиннадцать шариков. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все больше, больше не удержит. Значит идея такая. Если я закрою эти магниты фольгой, то получится, что силовые линии разорвутся, они замкнуты на себя. И такое количество шариков мы уменьшим напряженность магнитного поля. Я одеваю. Дальше алюминиевый толстый крышка. Ну вот еще я положу. В общем, сделаю вот так. Разорвем магнитное поле. Замкнутое. У нас здесь по идее, количество шариков должно быть меньше, удерживаться этим магнитом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Девять один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 без изменений получается что это не работает мы в чем-то заблуждаемся понятно если шарик подношу ближе вот он забирает заряд и этот отрывает если я возьму сплошной алюминиевый кожух я это проверял Почти то же самое. Так где же экран?